Огнем меня воспламенила. Дай мне руки нежные И глаза безбрежные Молодые трепетные губы Ой, дай мне руки нежные И глаза безбрежные Молодые трепетные губы все друзья смеются надо мною Разлучить хотят меня с тобою Но ты будь уверена В искренней любви моей Ты моя и я тобой погублен Ой, Но ты будь уверена В искренней любви моей я тобой погублен Что я буду делать без тебя Пропадает молодость моя Возле дома твоего и за счастья своего Плачу и рыдаю, дорогая Ой, возле дома твоего за счастье своего Плачу и рыдаю, дорогая.